пришла посылка ступания броняка покупал упаковали основать. Я <плод> целался. <плод> <плод> Это инструкция, чек, вот я стики слоем до одного, ну инструкция, молодцы. Так, что у нас тут идёт? <пот> Ох, баклажка! Подмята, вот они критичны, это антикоррозийный грунт, короче. Обязательно смешать груз отвердителем. Вот отвердитель груз, короче, получается. Так, ультрастойкое защитное покрытие, отвердитель. А, это вот, отвердитель, покрытие. Вот оно, само покрытие. Так, ультрастойкое защитное покрытие. Для покраски поверхности есть. три в одном, так. Ох ты пустой что ли? Точно не помню, зачем. Не понял. пахнет ацетоном. Тут намотан А ч она пустая? Поняточно. Так. вот разбавитель обезжирил этим. Вот это что у нас? Грунты маль по пластику и цвет, ну, металл. Точно вот. Грунты маль. А ч ⁇ в чем пустая? Это не понял. Ровка вот сухая. Смотри. А, да, давай, смотри, смотри. А, ну что это? Максимальное место. Непально, наоборот, молодцы. 8. Так, что я заказывал? Я 8. уже не по. Бронятор, двойная защита корпуга, 4 килограмма, грунт, 5 килограмм защиты покрытия. Есть. Одна штука. Это где у нас? Бронятор, бронятор. Так. Грунт по пластику и цветным металлу. Есть. Бронятор без жилья, 1 дибитора есть. Бронятор без жилья, 1 литр есть. Это отвердитель. Вот видишь, они смотали, без чем мешать, чтобы я не затупил? Мне молодцы. Чик, чик, этим Все. А это они просто это свободное место заняли. короче, вывод чем данной компании можно пользоваться. Друг у меня тоже брал, как бы. Все нормально.